Всем привет дорогие друзья, с вами Чайок ТВ, в этом ролике я вам расскажу про новую карту Меркурий Игры Амонка. Мы Мы подетально рассмотрим трейлер и я вам расскажу про всю новую карту Игры Among Каз Меркурий. Ну и также в конце ролика я вам раскрою секрет данной карты, поэтому обязательно смотрите до конца. Однако прежде чем рассмотреть карту Меркурий, я предлагаю тебе подписаться на канал, ведь мой канал смотрит 64% зрителей без подписки. А это огромное количество людей, которые смотрят мои ролики и до сих пор не подписаны на канал. А это значит, что нужно прямо сейчас подписаться на канал, ведь до 30 тысяч подписчиков осталось прям совсем чуть-чуть. Ну а пока ты ставишь лайки и подписываешься на канал, я тебе пожелаю приятного просмотра. Многие меня попросили заснять ролик про Меркурий, и я подумал, почему бы не разобрать нам трейлер и узнать, что же находится на этой карте. Поэтому давайте не будем медлить и сразу... Сразу перейдем к разбору. На этом фрагменте мы видим то, что члены экипажа летят осваивать новую локацию. Это планета Меркурий, но ну, я думаю то, что на русском она будет звучать как просто Меркурий. Мы видим то, что на этой планете есть огромные кратеры, это огромные ямы, которые есть на этой планете. Это говорит о том, что в эту планету врезались метеориты и по сей день врезаются. И мы можем уже предположить то, что один из видов саботажа будет нападение метеоритов на нашу планету. То есть на планету, которую изучают экипаж игры Монкас. Ну и также мы видим то, что планета Меркурий ярко-красного цвета, что наверняка говорит то, что данная карта далеко не доброжелательна, и то, что здесь может гулять какая-то зараза. В общем, здесь неблагоприятные условия. Это нам может говорить о том, что члены экипажа игры Монкас Будут э, что-то надстраивать над этой картой. Ну, то есть не будут ходить по самой планете Меркурий. А вот сейчас было прям супер сильно информативно. Во-первых, я угадал. По этому кадру мы видим то, что на самом деле персонажи Амон Каз... Живут над землей, они сделали надстройку и живут на этой надстройке Но ну, а также есть вариант того, что это просто здание, которое находится на этой карте И на самом деле по этой карте можно ходить Однако меня очень сильно зацепила пальма, которую мы увидели в правом нижнем углу Хотя велика вероятность того, что это любое другое дерево но здесь уже назревает мысль о том, что и на этой карте будет саботаж О-2, так как кислорода нет на данной карте, а дерево есть. А как мы прекрасно знаем, что деревья вырабатывают кислород. Но у вас наверняка появился вопрос, а зачем же они туда прилетели? Хотя я знаю, что у тебя не было такого вопроса, но после этого вопроса у тебя появился этот вопрос. Поэтому я отвечу на вопрос, про который вопрос у тебя не появился. Но после моего вопроса у тебя появился этот вопрос. Но наверняка у тебя уже вопрос. Что за вопрос, на который у тебя вопрос, который я тебе задал вопрос. Шутка затянулась, но однако я тебе скажу, зачем же персонажи игра Монкас прилетели на эту планету. Вот на этом кадре мы видим то, что по стеклянным полом скрываются кристаллы, и наверняка эти кристаллы достаточно драгоценные. И весь экипаж Among Us был отправлен для того, чтобы добыть эти кристаллы и привезти на свою родную планету, Мирашки. Вот такой крутой обзор получился, но у меня к тебе есть просьба. У меня появилась огромная проблема, мне YouTube подключил монетизацию, и теперь из-за ролика я зарабатываю 0 рублей. Ну а если у тебя есть возможность поддержать меня рублем, то пожалуйста задонать мне по ссылке в описании, ты меня очень сильно поддержишь. А на этом конец подошел к ролику, с вами был пока, всем чаек.